Привет, посетители психушки, с возвращением. Хотелось бы вам иногда иметь другую семью? Хотя в каждой семье есть свои проблемы. В здоровой семье эти проблемы можно преодолеть. Но если семья неблагополучная, каждый новый день приносит новые проблемы. Чтобы помочь вам распознать признаки дисфункциональной семейной динамики, вот некоторые из наиболее распространенных. Первое – страх. Пытались ли вы когда-нибудь скрыть что-то от своих родителей? Может быть, плохую оценку или разбитую вазу? Дисциплина важна. И иногда родители могут повышать голос. И иногда, когда дети совершают ошибки, необходимы определенные последствия. Если ребенок разобьет вазу, ему придется убрать за собой. Если они получат плохую оценку, им придется потратить дополнительное время на учебу. Это не примеры крайне плохих поступков, но некоторые родители ведут себя так. Как будто каждая маленькая ошибка ужасна. Например, кричат на своих детей, забирают их вещи, запрещают им видеться с друзьями или даже физически наказывают их. Когда это происходит, дети учатся бояться своих родителей даже за обыденные вещи. Поэтому они чувствуют, что им нужно делать все идеально. Иногда страх настолько велик, что, что они могут даже убегать из дома из-за страха перед реакцией родителей. Второе – созависимость. Созависимый родитель имеет нездоровую озабоченность своими детьми, что заставляет их чрезмерно контролировать жизнь своих детей. Им может казаться, что их счастье и стабильность зависят от их детей или что их дети несут ответственность за их здоровье и общее благополучие. Они могут заботиться о своих детях, даже в тех вещах, которые они должны позволять своим детям делать для того, чтобы они росли и учились, например, уборка их комнат, даже если они подростки. Они считают своих детей единственными друзьями и могут редко общаться с другими взрослыми. Они также могут использовать чувство вины и газовый свет, чтобы манипулировать своими детьми, чтобы заставить их делать то, что они хотят. Такое поведение может негативно повлиять на наличность и самосознание детей, поскольку дети воспринимают своих родителей как образец для подражания и узнают о мире, основываясь на поведении родителей. Поэтому они тоже становятся зависимыми от своих родителей, что делает отношения нездоровыми. Номер три – пренебрежение. Отсутствие заботы – еще один распространенный признак того, что семейная динамика не самая здоровая. Это один из видов жестокого обращения. Родители из неблагополучных семей часто не заботятся о своих детях так, как должны, например, стирать их одежду или следить за тем, чтобы их волосы были чистыми и расчесанными. Они не помогают своим детям делать домашние задания. И часто даже не знают, регулярно ли они ходят в школу. Иногда они даже не замечают, поели ли их дети. Пренебрежение может негативно сказаться на на и физическое здоровье их детей, что опасно для их развития. Четвертое – молчание. В неблагополучных семьях общение происходит нечасто. Каждый член семьи может быть замкнут в своей комнате, занимаясь своими делами, и даже не открываются друг другу или просить совета. Они не рассказывают друг другу о своем дне или о том, что их радует. Молчаливое лечение также может быть как способ справиться с конфликтом, а также может использоваться в качестве наказания. Это может быть особенно вредно, если родители используют молчаливое обращение как форму дисциплины для своих детей. Если кто-то пытается нарушить это молчание, с помощью честности и открытости другие члены группы могут отреагировать на это унижением за выражение своих чувств, а молчание продолжается. И номер пять – изоляция. Наконец, дисфункциональные семьи склонны держаться друг от друга подальше и не позволять никому, включая других членов семьи, друзей или соседей, в свою жизнь. Они держат дистанцию, чтобы секрет нездоровой семейной динамики остается скрытым. Родители могут говорить своим детям, что другие люди плохие и что они должны избегать их, или придумывать ложь о том, почему к ним никто не приходит. Это затрудняет получение какой-либо помощи, поскольку их проблемы не видны окружающим. Проявляются ли в вашей семье некоторые из этих признаков? Если да, важно, чтобы вы позаботились о себе и обратиться за помощью к психотерапевту, чтобы помочь вам справиться с повседневной жизнью. И имейте в виду, вам не придется иметь дело с таким окружением вечно. В конце тоннеля есть свет. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями, которым оно может быть полезно. Как всегда, ссылки указаны в описании ниже. До следующего раза, друзья! Берегите себя!